Привет, с вами всегда Дэй Тревел. И сегодня э, мы в э, апартаментах аметист э, Карла Бувары. И э, это апартамент э, близкий к близко к источнику. То есть тут даже можно э, пройти пешком. Идем Сириама, покажем номер. И вы ну, спросите, как, на, на, ну, как вы да? Тут есть такой вот, стука, вот вот и все. Так, идемте. Тут нам надо на первичь. Потому ну, что на первом 2020 э, вот эти вот ключики. И э, как пользоваться этим, вам расскажут, если вы сюда попадете. Вот. И вот сразу видите, висит здесь... Вот наш номер. Так. Так, вот так вот. апартаментов, аметист, но вы лайки и подпишитесь на канал. Всем пока-пока и не пропускайте наши новые видео.